Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака РАК на 2023 год. И давайте, дорогие друзья, посмотрим, что ждет вас в 2023 году, какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут, какие события, какие возможности несет вам этот год. Итак, задачи. Первый квартал. Второй квартал. Третий квартал, июля, сентябрь, какой интересный. И четвертый, октябрь, ноябрь, декабрь и совет на год. Итак, дорогие раки, очень важный для вас год, потому что в задачах у вас стоит шут, карта старшего аркана, события, которые запланированы, запланированы на этот год, они Произойдут в любом случае. И что здесь самое важное? Важно в этом году сделать какой-то правильный выбор в своей жизни. Да? Очень важный, начать что-то новое. Вы сделаете какие-то шаги, которые изменят вашу жизнь, да? и ваша жизнь пойдет совершенно по другому руслу. Важны будут темы детей, новых каких-то начинаний очень яркими будут праздники, которым будут, которые вы будете устраивать или которые вы будете посещать в этом году. Карта призывает пойти на новую работу, завести ребенка, пойти в новую какую-то любовь, начать какое-то новое дело. Да, вот что-то новое, очень важное придет в вашу жизнь, и карта советует. Иди в это новое, бери это новое, занимайся чем-то новым. Карта прямо советует, что даже можно рискнуть, да, в этом году, чтобы начать какой-то новый путь, принять какое-то важное для себя решение. Итак, смотрим первый квартал. Пятерка мечей, карта, которая учит отношениям, да, что нужно. она говорит о том, что нужно изменить способы, методы, способы общения с людьми, способы, методы достижения цели. Нужно вот даже с января сразу с января, да, начинается какой-то ваш жизни этап когда может быть э, критика да, со стороны других ваш адрес, когда могут быть какие-то э, разборки в отношениях, когда, мо, может быть, вы захотите в чем-то победить или где-то победить, да, добиться успеха. И вы можете это добиться. Но потом вы можете понять, что не этого вы хотели. Да? Карта говорит то, как ты хочешь чего-то добиться, так не получится. Надо по-другому, надо что-то изменить в, в твоих планах и в способе да, достижения цели. Вторая карта Верховной Жицы. Карта говорит о том, что обращайте внимание на сны, развивайте свою интуицию, у вас просыпаются какие-то способности или возможно в феврале, это январь, февраль, март у нас да, идет, в феврале возможно вы будете обращаться к человеку, который... Изучают какие-то тайные науки. Это может быть таролог, астролог, нумеролог, там, ароматерапевт что-то вот в этом плане. Возможно, вы сами начнете что-то изучать да, для себя. Какую-то такую карта даже советует, что получить консультацию да, какого-то такого специалиста, там может содержаться очень важный ответ на твой, твой какой-то вопрос. Также карта говорит о том, что важно сохранять тайны, да, если вы владеете тайной чужой, сохраняйте ее, не распространяйтесь. И если у вас есть свои какие-то тайны, то старайтесь э, запаролить там свои соцсети, да, фотографии, если какие-то есть, которые вы не хотите, чтобы все видели. Э, храните, ну, заботьтесь о том, чтобы сохранить свою информацию какую-то. Э, ну, это может быть еще встреча, да, с человеком эзотерики, который может вас ввести да, в эту область, да, или что-то вам а, объяснить, или что-то вам показать, или привести к а, какой-то интересному какому-то выводу, да, опыту. Третья карта. Король Пентакли. Очень позитивная карта из всех карт первого квартала. Она говорит о том, что вот наступает время для радости, для земных каких-то удовольствий, для улучшения финансовой ситуации, для того, чтобы, если вы женщина, встретить мужчину своей мечты состоятельного, хорошего, справедливого, заботливого. Если вы мужчина, то это ваша карта, да, и говорит о том, что вы можете себя вот так уверенно, ощущать, добиться каких-то успехов. Для работы очень карта хороша, она говорит о том, что большой рост, большое развитие, большие результаты. Для отношений карта хороша тем, что она говорит стабильность, все ясно и понятно, да, мы знаем, что мы можем друг друга доверять, мы можем ставить какие-то общие цели, мы знаем, что у нас есть финансовая какая-то подушка безопасности, что мы уверены в завтрашнем дне. Очень хорошая, позитивная карта по этой карте совет такой что решайте финансовые вопросы да, укрепляйте свою финансовую часть жизни и здесь у вас будут все возможности для того чтобы это сделать второй квартал первая карта девятка мечей какие-то страхи какие-то страхи, переживания, бессонные может быть ночи, да, о чем человек переживает, когда он переживает, когда он что-то сделал не так или когда он, допустим, что-то сказал не так, да, и переживает и думает, что обо мне люди думают, как, может быть, я не так себя повел, или здесь финансовая сторона дела, когда у нас все наладилось, все пошло, мы переживаем, а куда эти деньги вложить, которые мы накопили, да, а как бы их не потерять, как бы их а, так вложить, чтобы у нас все было хорошо. Ну, вот эти переживания, часто эта карта говорит, что это пустые переживания, просто эмоциональное состояние человека, когда человек а, может быть в депрессии, да, или в таком состоянии, когда нужна помощь и поддержка, когда он, может быть, не видит чего-то или не понимает чего-то, или что-то совершил и за это переживает. Но и я бы сказала, что это пустые переживания, если бы вторая карта не говорила о том, что все таки это переживания не э, пустые, да, что действительно есть э, какие-то события, могут происходить. И это у нас получается уже апрель, май, июнь да, в апрель мае здесь в апреле вы за что-то переживаете а в мае действительно происходят какие-то события которые вас а, разочаровывают до да, которые приносят какие-то может быть сложные моменты какие-то проблемы надо решать а карта вообще советует что открой глаза и посмотри реально на вещи может быть ты чего-то не видел, не понимал, а теперь у тебя откроются глаза, потому что сами события покажут, что где-то ты был неправ, да, или кто-то может быть поступал нечестно по отношению к тебе, и ты вот увидишь это все, поймешь, и здесь задача по этой карте просто принять эту правду и начать сделать свои выводы и начать жить как-то по-другому. Карта говорит о том, что если ты будешь вот в этих переживаниях застрянешь и будешь вот эмоционально сильно здесь, да, эмоционировать, то у тебя дальше не будет вот на все вот эти события энергии. И здесь вот эта карта всегда приходит тогда, когда человека надо как бы разбудить, да, когда он не видит, что он что-то делает не так, или другие, что как-то не так себя ведут, да, когда человеку надо просто открыть глаза. И это все надо принимать нормально. Да, я теперь понял, что я там не могу на кого-то надеяться. Да, я понял, что я, может, где-то себя неправильно веду, и я должен измениться. Да, я там, может быть, неправильно не а, планировал, да, не, не в ту сторону строил планы, не в том направлении развивался. Все здесь станет ясно и понятно, потому что события это покажут. Здесь может быть, вот если здесь вы переживали, да, здесь может быть э, такие события, что вы выплесните вот эти переживания, да, выскажите, э, и может быть с кем-то придется, э, ну не то чтобы поссориться, может быть поконфликтовать. да. Но иногда этого благо, потому что когда мы в себе держим, мы можем заболеть, а когда мы высказываем это, когда мы э, даем эмоциям, да, волю. В, конечно, в разумных рамках, то тогда нам просто становится легче. Поэтому эта карта для кого-то может быть как освобождение от вот этих переживаний. А сердце. да Обратите внимание на здоровье своего сердца, потому что здесь... Нужно заняться профилактикой заболеваний, здесь, возможно, нужно провериться. А, вообще кровеносная система, сердечно-сосудистая система, да? Здесь надо, для кого-то это просто как а, напоминание о том, что ты не заботишься о своем здоровье. И вот какие-то ситуации могут быть, которые вот разбудят вас и скажут, что это тоже важно, это тоже, этому тоже надо уделять внимание. Третья карта, карта звезда. Ну, хорошо, что вот звезда после карты этих идет, потому что эта карта позитивная. Она говорит, приходят какие-то позитивные, хорошие новости. Они вот если вы здесь задумались, да, и приняли какие-то меры, вы получите тут же хорошие результаты. Хорошие новости о здоровье, хорошие новости о том, что у вас в будущем все будет хорошо, что бы здесь ни происходило. Потом вы поймете, что все равно. Впереди-то светит звезда, впереди идут хорошие какие-то события, новости, которые вас воодушевляют, которые дают вам уверенность да, в том, что все будет хорошо. Здесь по этой карте хорошо общаться с людьми, да, выходить на какие-то новые территории, знакомиться, менять, может быть, круг друзей, да, вот новые знакомые. Они могут принести вот эту надежду и вот эту... Вот этот оптимизм в вашу жизнь. И карта говорит о том, что живи здесь и сейчас. Она говорит, что, может быть, ты все потерял, да, вот на этих двух картах, да, или многое потерял. Но ты жив, и этот рассвет для тебя. И по этой карте, как бы вот этот рассвет, он и дает вот эту надежду, да, всегда полоса черная всегда не бывает, обязательно потом приходит светлая. Так, давайте посмотрим третий квартал. Июль, август, сентябрь. Июль у нас начинается с каких-то деловых вопросов, да, когда мы на работе руководим, когда мы за что-то отвечаем, берем на себя какие-то нагрузки, ответственности. Так, видно вам или нет, сюда подвину сейчас. Когда мы контактируем с начальством очень плотно, много. Когда мы обращаемся в государство на какие-то органы, что-то оформляем, получаем какие-то разрешения. Для карьеры, для работы эта карта очень хороша, потому что она говорит, что если ты приложишь усилия, ты получишь результат. Ты можешь по карьерной лестнице да, зайти. Кстати, вот здесь для кого-то может быть переживание именно из-за того, что может быть вот светит что-то, да, что должно вас поднять повыше, и может из-за этого вы переживаете, прям сердце болит, и ночами не спите. Для кого-то может и так. И вот эта карта, она говорит, ты можешь здесь всего добиться, но нужны а, личные усилия, и здесь надо а, соблюдать а, этикет, правила, да, какие-то стандарты, дисциплину, и тогда ты всего добьешься. Здесь важно еще ярко себя проявить, а, и... Быть уверенным в себе или уверенной в себе, да, мы должны вести себя как королева жезлов. Когда я во все знаю, во всем уверена, я слежу за соблюдением законов, я слежу за соблюдением дисциплины, я отвечаю за все, что происходит в моей жизни, и в жизни окружающих людей. Это карта социума, когда мы в социуме себя так проявляем, когда нас воспринимают так. Но если вы не, не вы будете занимать это положение, то значит, эта карта говорит, что а, женщины-начальницы да, а, будут иметь в этом месяце важную какую-то роль в вашей жизни. Они могут вас продвинуть, они могут вас поддержать, поэтому здесь нужен просто такой контакт и уверенность в себе. А, второй месяц третьего квартала, август. И здесь у нас колесо фортуны, старший аркан. Колесо поворачивается, да. И всегда интересно, в какую сторону оно поворачивается. Здесь может где-то что-то подфартить, какие-то удачные ситуации наступить, благоприятные какие-то возможности. Да, и запускается какой-то новый цикл на 6 месяцев. Да, через 6 месяцев вот эти события, которые произойдут в августе, они дадут результата. Это где-то, да, получается, у нас. Так, Где-то февраль, да, январь-февраль, наверное, 24 -го уже года Будет вот цикл запущен И в январе-феврале 24-го года уже даст какой-то результат Что здесь можно сказать? Хороши по этой карте дороги Когда нам нужно перемещаться, куда-то ездить И дороги вот эти, они будут успешными Десят аркан вообще говорит, что заканчивается старый период И наступает какой-то новый Здесь важно правильно повернуть колесо, здесь важно правильно реагировать на обстоятельства, ситуации, которые приходят извне неожиданно, как бы вот успеть ухватить вот эту удачу за хвост. Совет по этой карте ⁇ доверяй судьбе, анализируй повторяющиеся ситуации в своей жизни и подумай, почему они повторяются, чему они учат, к чему они ведут. И очень важно тщательно подбирать время для начала каких-то дел, для начала каких-то, для принятия каких-то решений. Здесь вот это играет очень большую роль. Третья карта, сентябрь. Карта дьявола, карта искушений, карта соблазнов, да, карта проверки, которая вот наступают новые времена, да, надо переходить на другую ступень и вас проверяют. Это что может быть? Это может быть проверка в любви, верны ли вы своим партнером? это проверка на деньги, да, а можете ли вы нечестно как-то деньги, вам будут даваться возможности нечестным путем заработать, но у вас свои какие-то принципы, и раньше вы говорили, что так делать нельзя, а вот вам подвернулось, а сможете ли вы устоять? В хорошем варианте эта карта может говорить о каких-то выигрышах, поэтому вот здесь колесо фортуны, дьявол. Попробуйте в эти месяца, да, август-сентябрь, взять лотерейные билеты, поучаствовать в каких-то конкурсах, акциях. Здесь можно выиграть. Но по дьяволу, да, здесь всегда есть какая-то скрытая информация, скрытая опасность, да, потому что мы, когда что-то просто так получаем, либо мы это в, в прошлом заработали, да, и получаем как результат, либо мы это берем, да, потом мы будем за это рассчитываться. И здесь главное, что соблюсти все правила справедливости, не нарушать закон, хотя здесь деньги, скорее всего, только так и приходят, когда мы нарушаем закон. Но это и есть карта испытаний, как мы себя поведем. Просто когда вы об этом знаете, да, что это искушение, вы будете более правильно на это реагировать и более правильно принимать решения. Да, могут прийти большие деньги, да, могут прийти какие-то возможности, но это связано всегда с чем-то, что мы должны через что-то переступить или изменить своим каким-то принципом, или э, кого-то где-то обмануть, или где-то что-то подделать, да, какие-то документы. Поэтому здесь нужно быть начеку и осторожными. Потому что когда мы здесь делаем по карте дьявол выбор какой-то, да, это 15-й аркан, там дальше наступает 16-й, 17 -й. 17 -й это звезда, 16 это башня. Когда идет крушение всех надежд за неправильный какой-то выбор. Так, что здесь еще важно? Может быть, сексуальные какие-то вещи да, предлагаться. Какой-то может быть опыт такой вот с душком. Поэтому здесь будьте просто на чеку в этом месяце. Давайте посмотрим теперь четвертый квартал. Первый месяц у нас идет октябрь. И здесь у нас десятка мечей. Десятка – это когда мы без сил... Без энергии, да, мы устали и нам кажется, что мы уже ничего больше не можем. Либо мы вот здесь, вот на этой деятельности, да, на этих событиях, на этих, проходя через вот какие-то испытания, так вымотались, что мы прям думаем, что все, и приходим там, например, с работы уставшие, падаем, больше ничего не можем делать, только спать. Или мы прошли через эти испытания и думаем, все, конец нашей жизни. Вообще карта называется по-русски. Пипец, да, что какие-то события, что вот пипец просто. Я даже не знаю, что дальше делать. Но и вы видите по всем чакрам человека, воткнутые мечи, да, что у нас везде есть какие-то пробои, нарушения. Это может быть и в энергетическом каком-то плане, что здесь мы пообщались с какими-то людьми, которые вот прям постарались и забрали у нас всю энергию. Поэтому вот на этой карте будьте очень осторожны. Чем хороша эта карта, что это самая низшая, как говорится, точка, ну, хуже уже не будет, говорят по этой карте, да. Поэтому вот с этой точки начинается рост, начало и развитие. Темна, ночь перед рассветом, а рассвет уже, видите, брежет. Поэтому какие события бы не были у вас вот здесь, в сентябре, октябре, знаете, что за ними будет обязательно рассвет, и все пойдет на лад. Это просто временные какие-то обстоятельства, временные какие-то события. И мы видим дальше, действительно идет карта Солнца, которая говорит, все, не только рассвет, а прямо яркое Солнце наступило ясные цели, да, ясные какие-то события происходят, я радуюсь, я наполняюсь энергией, я полностью возрождаюсь, да, как будто бы заново родился. И иногда вот такие периоды они нужны нам, чтобы вот прийти вот в такое состояние, да, без кризисов мы не поймем, что мы сильные, без кризисов каких-то мы не поймем, а как хороша жизнь. И только тогда, когда мы что-то прожили такое, да, сложное, прошли через какой-то кризис, только тогда мы и понимаем, что утром проснуться это уже счастье когда я здоров здоровы там мои дети это уже счастье и вот только тогда мы начинаем полноценно ценить каждый миг своей жизни и вот такая ситуация у вас наступает в ноябре месяце это успех во всех направлениях и в работе и в семейных делах и у детей и по здоровью во всем эта карта говорит что наступает Новая полоса, светлая полоса, новый счастливый период моей жизни. Может наступить какой-то социальный успех, когда все меня видят, когда я занимаюсь каким-то творчеством, ярко себя проявляю, выступаю на публике. И это самое будет такое знаменательное в этом году, это самая лучшая карта. Таро, и когда она в раскладе встречается то все остальные моменты они уже не такие важные да потому что вот эта самая карта она говорит все будет хорошо и э, карта декабря шестерка пентаклей так вот сюда ее подвинем шестерка пентаклей которая говорит о том что э, решаются успешно финансовые вопросы если нам нужна какая-то помощь моральная, материальная, она будет нам нами найдена, она нам будет оказана. Здесь, конечно, важно, в какой роли вы здесь находитесь. Либо вы сами помогаете, вот у вас здесь все хорошо, да, и вы помогаете тем, кто нуждается. Либо вы вот в этой позиции, да, нуждающихся. Хотя, хотя конечно, после солнца, едва ли у кого-то такая позиция может быть. Но людей много, и разные ситуации, конечно, могут быть. Вообще карта финансов, когда мы получаем, по этой карте можно получить кредит, ипотеку, когда нам это одобряют, когда дают, но здесь если мы получаем, нам надо всегда задуматься, что это не всегда так будет, да, и что мы должны как-то строить а, свою жизнь по-другому материальную чтобы не больше не просить как бы этой помощи, чтобы не нуждаться в ней, чтобы опираться на себя. Если вы помогаете, да, то не оскудеет рука дающего. И как у вас солнце пришло, дало вам вот эти возможности для помощи. Не отказывайте, если вы можете помочь, потому что всегда это на благо. Давайте посмотрим теперь совет, да, И совет туз кубков. Совет а, говорит что, о том, что раки и так кубковая, да, масть, масть воды. А, и вот ваша масть выпадает. Эта карта говорит о том, что а, радуйтесь жизни, наслаждайтесь, испытывайте приятные эмоции, да, концентрируйтесь на этих эмоциях. И тогда вы будете делать, выбирать какие-то, не какие-то, вы будете делать правильный выбор, вы будете а, правильно поступать, потому что раки... А, опираются да, на чувства очень чувствительные люди, ранимые и если вы будете вот концентрироваться и акцентировать внимание на своих чувствах будете всегда понимать в этот момент, что мне предпринять да, и будете чувствовать я вот не хочу этого делать, я этого не делаю и это будет правильное решение карта говорит о том, что у вас будут шансы в этом году да, и мы видим, где вот эти шансы колесо фортуны, король пентаклей солнце, звезда и вот эти все шансы надо брать. Карта говорит, будут вот эти возможности, обязательно их берите, пользуйтесь. Еще карта говорит о том, что воспользуйтесь не только шансами, которые дает вот судьба по работе, по жизни, но и в плане отношений какие-то будут возможности Улучшить отношения Найти новые какие-то отношения И тогда карта говорит Откройте свое сердце, доверяйте да, тому, что приходит Потому что когда мы переживаем какие-то сложные моменты Мы потом ну, не доверяем людям А карта говорит Открой свое сердце Потому что всегда, в любое время может прийти любовь И ты не знаешь когда А если ты не доверяешь, то как, как эти отношения начнут развиваться Ну и карта тоже говорит о том что Если есть возможность, помогайте людям Деньги на ветер не тратя, а вот по возможности И это карта еще праздников, которая говорит Вот и здесь у нас да, карта праздников Которая говорит о том, что чем больше вы будете радоваться Чем больше вы будете открываться миру С, с таким вот открытым сердцем идти да, на какие-то мероприятия Общаться с людьми или устраивать сами праздники будете Тем более радостнее будет ваша жизнь Тем более благоприятные обстоятельства будут в вашу жизнь приходить и, дорогие раки, я желаю вам успеха в этом году. Видите, солнце к вам пришло, и это значит, что год в любом случае будет хороший, принесет вам позитивные, хорошие результаты. Да, нас предупреждают в какие-то месяца да, о каких-то задачах, но если мы об этом знаем, то это нам несложно будет все пройти. Еще раз всех с Новым годом! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, как у вас проигрывается этот год, какие месяца, какие события. Да, это очень интересно. И до новых встреч, дорогие друзья, с Новым Годом!